Кундалини. Пробуждение жизненной силы. Никакое теоретическое знание не помогает. И никакое анатомическое представление о кундалине не имеет реального значения для медитации. Когда я это говорю, я не имею в виду, что не существует ничего такого, как кундалини или чакры. Кундалини есть, чакры есть, но никакое знание никоим образом не помогает. Наоборот, оно может преграндить путь. Оно может стать препятствием по многим причинам. Одна из причин в том, что любое знание о кундалине или эзотерических путях биоэнергии обобщенное. Они различны в каждом человеке. Они даже в корне не одинаковы. Для А они одни, для Б они другие, для С они еще иные. Ваша внутренняя жизнь обладает индивидуальностью. Так что если вы получаете что-то через теоретическое знание, это не поможет. Это может помешать, потому что это не о вас. Вы узнаете о себе только тогда, когда пойдете внутрь. Есть чакры, но их число различно для каждого человека. У одного их может быть семь, у другого девять, у одного больше, у другого меньше. В этом причина того, что было создано так много разных традиций. Буддисты говорят о девяти чакрах. Индозы говорят о семи, тибетцы о четырех, и все они правы. Корень Кундалини, канал, по которому проходит Кундалини, также различен у каждого индивида. Чем глубже вы идете внутрь, тем вы индивидуальнее. Например, на вашем теле наиболее индивидуальная часть лицо а на лице глаза еще более индивидуальны лицо живее чем любая другая часть тела вот почему лицо принимает на себя индивидуальность может быть вы не заметили что в определенном возрасте именно при достижении половой зрелости ваше лицо начинает принимать ту форму которое оно сохранит в большей или меньшей степени в течение всей жизни. До полового созревания лицо сильно меняется. Но с половым созреванием ваша индивидуальность фиксируется и структурируется. И теперь лицо останется более или менее тем же самым. Глаза еще более живы, чем лицо. И настолько индивидуальны, что изменяются каждый миг. Если человек не достигает просветления, они не фиксируются никогда. Просветление – другой вид зрелости. С половой зрелостью фиксируется лицо. Но есть другая зрелость когда фиксируется выражение глаз. Нельзя заметить никакой перемены в глазах Будды. Его тело постареет, он умрет, но глаза останутся теми же. И Это один из признаков. Когда кто-то достигает нирваны, глаза — единственная вещь, через которую посторонний может узнать, действительно ли человек достиг ее. Теперь глаза не изменятся никогда. Все меняется, но глаза остаются теми же. Глаза выражают внутренний мир. Но кундалини еще глубже. Не помогает никакое теоретическое знание. Когда вы обладаете теоретическим знанием, вы начинаете применять его к себе. Вы начинаете видеть вещи так, чтобы соответствовать тому, чему вас учили. Но они могут не соответствовать вашей индивидуальной ситуации. Тогда возникает множество недоразумений. Чакры можно чувствовать, а не знать о них. Вы должны чувствовать, должны посылать щупальца внутрь. Только если вы чувствуете ваши чакры, свою кундарини и ее проход, это полезно. Иначе это бесполезно. В самом деле, по отношению к внутреннему миру, знание бывало очень разрушительным. Чем больше накоплено знание, тем меньше возможность почувствовать настоящие подлинные вещи. Вы начинаете проецировать то, что вы знаете на себя. Если кто-то говорит: чакры есть центр здесь, вы начинаете вызывать в уме видение этой чакры в этом месте. А ее, может, здесь совсем и нет. Тогда вы создаете воображаемые чакры. Вы можете их создать. Ум имеет такую способность. Вы можете создать воображаемые чакры. И тогда, благодаря вашему воображению, начнется течение, которое будет не кундалини, а простым воображением. Совершенно иллюзорное, явление, подобное сну. А раз вы можете увидеть центры и создать воображаемое кундалини, тогда вы можете создать все, что угодно. Тогда последует воображаемое переживания и вы будете строить совершенно ложный мир внутри себя. Мир снаружи иллюзорен, как и тот, который вы можете создать внутри себя. Не все, что внутри, обязательно настоящее или истинное, потому что воображение тоже внутри. Ум обладает способностью. Очень мощной способностью видеть сны, создавать иллюзии, проецировать. Вот почему хорошо продвигаться в медитации, совершенно ничего не зная о кундалине, о чакрах. Если вы наткнетесь на них, хорошо. Может быть, вы почувствуете что-то. Спрашивайте только тогда. Может быть, вы почувствуете, как работает чакра. Но пусть сначала будет чувство. Может быть, вы почувствуете, что энергия поднимается. Но сначала почувствуйте. Не воображайте, не думайте об этом. Не прилагайте индивидуальных усилий, чтобы понять заранее. Не нужно никакого предварительного знания. Не просто не нужно, но оно положительно вредно. И еще одна вещь. Кундалини и чакры не принадлежат вашей анатомии, вашей физиологии. Чакры и кундалини принадлежат вашему тонкому телу, вашему сукшна-шарира. Это ваше эфирное тело, а не этому грубому телу. Конечно, в вашей физиологии и анатомии есть точки, соответствующие Если вы чувствуете чакру внутри, только тогда вы можете почувствовать соответствующую ей точку. Иначе вы можете вскрыть все тело, но ничего похожего на чакры не найдете. Все разговоры, и все так называемые доказательства, и все научные претензии на то, что ваше грубое тело содержит что-то похожее на кундалини и чакры, это чепуха. Совершенная чепуха. Есть соответствующие точки. Но эти точки можно почувствовать только тогда, когда вы чувствуете настоящие чакры. Вскрытие вашего грубого тела ничего не даст. Там ничего нет. Поэтому дело не в анатомии. Еще одна вещь. Не обязательно проходить через чакры. и Это не необходимо. Можно просто обойти их. Также не обязательно чувствовать кундалини перед просветлением. Это явление очень отличается от того, что вы можете об этом думать. Кундалини чувствуют не потому, что она поднимается. Кундалини вы чувствуете, если ваш проход не очень легко проходим. Если проход совершенно свободен, энергии течет но вы не можете ее чувствовать вы чувствуете ее если есть что-то что ей мешает если энергия течет вверх и на ее пути есть препятствие только тогда вы ее чувствуете так что человек чувствующий кундалини на самом деле блокирован в проходе много препятствий и кундалини не может течь. Когда есть сопротивление, тогда чувствует кундалини. Нельзя чувствовать энергию прямо, если нет сопротивления. Если я двигаю рукой, и сопротивления нет, я не почувствую движение. Движение ощущается из-за сопротивления воздуха но оно чувствуется гораздо меньше, чем когда сопротивление оказывает камень, тогда я почувствую движение сильнее. А в вакууме я не буду чувствовать движение вообще. Так что это все относительно. Будда никогда не говорил о кундалине. Это не потому, что в его теле не было кундалини. Но Кана был так чист, что не было никакого сопротивления. Поэтому он никогда не чувствовал ее. Махавира никогда не говорил о кундалини. Из-за этого возникло очень ложное представление, и джайные последователи Махавиры думали, что кундалини – это сплошь чепуха, что ничего такого нет. Таким образом, из-за того, что Махавира сам не чувствовал кундалини, 25 столетий джаньские традиции отвергали ее, говоря, что она не существует. Но причина, почему Махавира не говорил о ней, совсем иная. Он никогда не чувствовал ее, потому что в его теле не было препятствий. Так что вам не обязательно чувствовать кундалини. Вы можете не чувствовать ее вообще. А если вы не чувствуете кундалини, вы обойдете чакры, потому что работа чакр нужна лишь для того, чтобы разрушить препятствия. Ни для чего другого они не нужны. Когда есть препятствие, и кундалини натыкается на него, тогда ближайшая чакра начинает двигаться благодаря остановившейся кундалини. Она становится динамичной. Чакра начинает двигаться из-за остановки кундалини И двигаться так быстро, что благодаря этому движению возникает особая энергия, уничтожающая препятствия. Если канал чист, не нужны никакие чакры, и вы ничего не почувствуете. На самом деле, чакры существуют только для того, чтобы помочь вам. Если кундалини натыкается на препятствие, помощь рядом. Какая-то из чакр примет энергию, путь которой прегражден. Если энергия не может идти дальше, она упадет обратно. Но прежде чем она упадет, чакра воспримет ее полностью, и кундалини начнет двигать чакру. Благодаря этому движению энергия станет более живой, более активной. И когда она вернется к препятствию, она сможет преодолеть его. Так что это только вспомогательное устройство. Если кундали не движется и нет никаких препятствий, вы никогда не почувствуете никаких чакр. Вот почему кто-то чувствует 9 чакр, кто-то может чувствовать десять, кто-то еще чувствует три или четыре или одно или не одной это зависит от индивида. в действительности существует бесконечное количество чакр и для каждого движения каждого шага кундалини чакра рядом готова помочь если нужна помощь, она будет оказана. Вот почему я настаиваю, что теоретическое знакомство бесполезно. И медитация как таковая совершенно не связана с кундалини. Если кундалини проявляется, тогда другое дело. Но медитация не имеет к этому никакого отношения. Можно объяснить медитацию, даже не упомянув о кундалине. В этом нет нужды. Упоминание кундалини создает еще больше конфликтов. Оно требует объяснения. Медитацию можно объяснить прямо. Вам не нужно беспокоиться о чакрах. Начните с медитации. Если канал блокирован, вы можете почувствовать кундалини. Будут и чакры. Но это совершенно непроизвольно. Ваше беспокойство совершенно излишне. Чем глубже путь, тем более он непроизволен. Я могу двинуть рукой это произвольное действие, но не могу двигать свою кровь. Я могу пытаться. Годы и годы тренировки могут сделать человека, способного управлять своим кровообращением. Хатха-йога способна на это, это делалось. Это невозможно. Но это ни к чему. Тридцать лет тренировки только для того, чтобы контролировать движение своей крови, это бессмысленно и глупо, потому что этот контроль ничего не дает. Кровообращение непроизвольно, ваша воля не нужна. Вы принимаете пищу, и как только она вошла внутрь, ваша воля не нужна. Об этом позаботится ваша телесная механика. Она делает все, что нужно. Ваш сон непроизволен, ваше рождение непроизвольно. Это непроизвольный механизм. Кундалини еще глубже, глубже, чем ваша смерть, чем ваше рождение. Глубже, чем ваша кровь. Потому что кундалини – это циркуляция во втором вашем теле. Кровь – это циркуляция в вашем физическом теле. Кундалини – это циркуляция в вашем эфирном теле. Она абсолютно непроизвольна. Даже хатха не может сделать с ней ничего произвольного. Нужно войти в медитацию. Тогда энергия начнет двигаться. То, что вам надлежит делать здесь, это медитация. Если вы глубоко в ней, тогда внутренняя энергия начнет двигаться вверх. И вы почувствуете изменение течения. Оно будет чувствоваться так многообразно, что даже по физиологическому состоянию можно узнать об этой перемене. Например, обычно физиологическим признаком здоровья является то, что ваши ноги теплые, а голова прохладная. Биологически это признак здоровья. Когда происходит обратное, ноги становятся холодными, а голова горячая. Человек болен. Но это же происходит, когда кундалини течет вверх. Ноги становятся холодными. На самом деле, теплота ног – это не что иное, как течение вниз половой энергии. Когда жизненная энергия начинает течь вверх, за ней следует половая энергия. Она начинает течь вверх. Ноги становятся холодными, а голова горячей. Биологически лучше, когда ноги теплее, чем голова. Но духовно здоровее, когда ноги холоднее головы потому что это признак течения энергии вверх. Когда энергия начинает течь вверх, может появиться множество болезней, потому что биологически вы нарушили нормальную работу всего организма. Будда умер очень больным. Махавир умер очень больным. Рамана Махарши умер от рака. Арама умер от рака. А причина этого в том, что расстроен весь организм. Приводили много других объяснений, но все они ерунда. Джайны придумали множество историй, потому что они не могли понять, как Махавира мог быть больным. Со мной наоборот. Я не могу понять, как он мог быть совершенно здоровым. Он не мог, потому что это должно быть его последним рождением, и вся биологическая система должна быть разрушена. Система, существующая тысячи лет, должна была быть разрушена. Он не мог быть здоров. В конце он должен был быть очень больным. И он был больным. Но его последователям было очень трудно представить себе, что Махавира был болен. В те времена существовало только одно объяснение болезней. Если вы страдали какой-то болезнью, это значило, что ваши кармы, ваши прошлые поступки, были плохими. Если Махавира страдал болезнью, это значило, что он все еще находится под влиянием карм. Этого не могло быть, поэтому была изобретена остроумная история. Будто бы Гадалах, соперник Махавиры, использовал против него злые силы. Но это совершенно не так. Биологическое естественное течение – вниз. Духовное течение – вверх. Весь организм приспособлен к течению вниз. Может быть, вы начнете чувствовать множество изменений в теле. Но первые изменения произойдут в тонком теле. Медитация – это просто способ создать мост от грубого тела к тонкому. Быть сознательным в обычных ситуациях недостаточно. И вы не можете быть сознательным в обычных ситуациях. Глупость ума, его литаргия, его лень, его бессознательность имеет столь долгую историю. Все это продолжалось так долго, что нельзя надеяться стать сознательным, только слушая Кришнамурти. Или меня, или кого-либо другого. И будет трудно осознать, то же самое, что вы делали без осознавания так много раз. Вы пришли в свою контору, совершенно не сознавая того, что шли. Вы поворачивали, передвигали ноги, открывали дверь. Всю жизнь вы делали это. Теперь это стало непроизвольным механизмом. Это полностью ушло из вашего сознания. А Мурти говорит, Будьте сознательны, когда идете. Но вы шли совершенно бессознательно. Привычка укоренилась так глубоко, она стала частью вашей плоти и крови. Теперь это очень трудно. Вы можете быть сознательны только в происшествиях, в неожиданных опасных происшествиях. Кто-то направил ружье в вашу грудь. Вы можете быть сознательны, потому что это ситуация, в которой вы никогда не были. Но если эта ситуация вам знакома, вы совершенно не будете сознательны. Голодание нужно для того, чтобы создать опасную ситуацию. И такую ситуацию, в которой вы не были никогда раньше. Поэтому тому, кто раньше занимался голоданием, она может не помочь. Ему нужно голодать дольше. Или же, если вы никогда не танцевали, вам можно легко помочь через танец. Но если вы опытный танцор, сухийский танец Дервишей не годится. Он не годится, потому что вы так совершенны, так умелы. А умелость означает, что теперь это действие совершается непроизвольной частью ума. Умелость всегда такова. Вот почему были изобретены 112 методов медитации. Некоторые из них для вас, может быть, не годятся, другие подойдут. Но те, которые наиболее полезны, это те, которые вам совершенно неизвестны. Если вы никогда не тренировались ни по какому методу, тогда происшествие возникнет очень быстро, и в этом происшествии будьте сознательны. Так что заботьтесь о медитации, а не о кундалине. И когда вы сознаете, созерцаете, нечто начнет происходить в вас. Вернее, вы будете созерцать внутренний мир который более велик, более обширен, более протяжен, чем Вселенная. В вас начнут течь всевозможные энергии, совершенно неизвестные. Начнут происходить явления, о которых вы никогда не слышали, которые вам никогда не снились. Явления, которые вы никогда не представляли себе. Но для каждого человека они разные так что о них лучше не говорить. Они различные. Вот почему древние традиции подчеркивают необходимость гуру. Писание не помогут. Поможет только гуру. А гуру всегда были против писаний. Хотя писания говорят о гуру и восхваляют гуру. Само понятие гуру противоположно писаниям. Широко известная поговорка «Гуру жена Жна, Нанахис» «без гору не будет знания» на самом деле не значит, что без гору не будет знания. Она значит, что только с писаниями нет знания. Нужен живой гуру, а не мертвая книга. Книга не может знать, что вы за человек. Книга всегда обобщена, она не может быть конкретной. Это невозможно. Нет даже такой возможности. Только живой человек может понять ваши нужды и то, что может случиться с вами. Это действительно парадоксально. Писания говорят о гуру. Нет знания без гуру. Но гуру символически против писания. Само представление о том, что город даст вам знания, не означает, что он предоставит вам знания. Нет, это значит, что только живой человек может помочь. Почему? Потому что он может знать вас лично. Никакая книга не может знать вас лично. Книги не предназначены ни для кого конкретно. Они предназначены для всех. А когда вам дается метод, должна быть учтена ваша индивидуальность. Учтена очень-очень точно, научно. Это знание, которое должен передать гуру, всегда передавалось тайно. Лично от гуру к ученику. Почему тайна? Тайна – это единственный способ передачи знания. Ученику приказывают не говорить об этом никому. Ум хочет говорить. Если вы что-то знаете, трудно сохранить это в тайне. Это одна из самых трудных вещей. Но так всегда поступали горы учителя. Они дают вам что-то с условием, что вы не будете об этом говорить. Почему? Зачем эта таинственность? Так много людей говорят, что истина не нуждается в тайне, не нуждается в секретности. И это ерунда. Для истины нужна большая секретность, чем для неистины. Потому что она может оказаться фатальной для постороннего. Она может быть опасной. Она была дана конкретному лицу. Она предназначена для него, и ни не для кого больше. Он не должен сообщать ее никому до тех пор, пока сам не придет к потере своей индивидуальности. И это необходимо понимать. Гуру – это человек, потерявший свою индивидуальность. Лишь тогда он может видеть глубины вашей индивидуальности. Если он сам индивидуум – он может интерпретировать вас, но никогда не сможет знать вас. Например, если я есть здесь и что-то говорю о вас, это я говорю не о вас. Это не о вас. Скорее, это обо мне. Я не могу вам помочь, потому что не могу по-настоящему знать вас. То, что я знаю о вас, — я знаю косвенно, потому что я знаю себя. Факт моего присутствия здесь должен исчезнуть. Я должен быть просто отсутствием. Лишь тогда я могу глубоко войти в вас без какой-либо интерпретации. Лишь тогда я могу знать вас таким, как вы есть, а не через призму себя. И лишь тогда я могу помочь. Поэтому должна быть тайна. Так что лучше не говорить о кундалини и чакрах. Лишь медитацию нужно учить. И только ее нужно слушать и понимать. Тогда все остальное придет само. Кундалини сама по себе не есть жизненная сила. Это особый проход для жизненной силы, путь. Но жизненная сила может пойти и другими путями. Она не обязательно проходит через кундалини. Можно достигнуть просветления, не проходя через кундалини. Но кундалини – наиболее легкий путь, кратчайший. Если жизненная сила проходит через кундалини, тогда конечной точкой будет Брахмаранхра, средняя точка Сахасрары последние чакры тела, находящейся наверху головы. Но если жизненная сила идет другим путем, а возможно бесконечно много путей, тогда Брахмаранхра не будет конечной точкой. Так что рассвет Брахмаранхры – это лишь возможность, когда жизненная сила проходит через кундалини. Есть йоги, даже не упоминающие о кундалини. Тогда не говорят ни о чем подобном Барахмарадхре. Но это самый легкий путь. Поэтому обычно 90% достигших людей проходят через Кундалини. Кундалини и чакры не находятся в физическом теле. Они принадлежат эфирному телу. Но им соответствуют точки физического тела. Это вроде того, как вы чувствуете любовь, и прикладывайте руку к сердцу. Там нет ничего похожего на любовь. Но ваше сердце, физическое сердце, есть точка соответствия. Когда вы кладете руку на сердце, вы кладете руку на чакру, принадлежащую эфирному телу. А это место приблизительно соответствует физическому сердцу. Кундалини есть часть эфирного тела. Поэтому все то, чего вы достигаете, идя путем кундалини, не умирает со смертью физического тела. Оно остается с вами. Все, чего вы достигли, остается с вами. Потому что это не часть физического тела. Если бы это было частью физического тела, Тогда с каждой смертью все бы утрачивалось, и вам приходилось бы начинать все сначала. Но если кто-то достиг третьей чакры, этот успех останется с ним в будущей жизни. Он останется с ним, он накоплен в эфирном теле. Когда я говорю, что жизненная энергия проходит через кундалини, я имею в виду, что в кундалини есть канал, цельный канал, соединяющий семь чакр или девять, или четыре, или бесконечное множество чакр. Эти чакры не находятся в физическом теле, поэтому все, что можно сказать о кундалини, говорится об эфирном теле. Когда жизненная энергия проходит через кундалини, чакры начинают вибрировать, расцветать. Как только в них поступает энергия, они оживают. Это вроде того, как возникает гидроэлектричество. Силой и давление воды вращают динамо. Если бы не было давления воды, динамо остановилась бы, оно бы не работало. Динамо вращается из-за давления. Точно так же обстоит дело с чакрами. Они есть, но они мертвы до тех пор, пока жизненные силы не проникают в них. Лишь тогда они начинают вращаться. Вот почему их называют чакрами. Слово «чакра» не переводится точно словом «центр», потому что центр – нечто статичное, а чакра означает нечто движущееся. Поэтому правильно будет перевести «колесо», а не «центр». И «динамический центр», «вращающийся центр», «движущийся центр». Чакры есть центры до тех пор, пока жизненная сила не подходит к ним. Как только жизненная сила входит в них, они становятся чакрами. Теперь они не центры, они колеса, они вращаются. И каждое колесо, вращаясь, создает новый вид энергии. Эта энергия снова используется для вращения следующих чакр. Поэтому, когда жизненная сила проходит через каждую чакру, она становится более живой, более активной. Кундалини – это канал, по которому движется жизненная сила. Жизненная сила находится в половом центре, хранится там, в Маладхаре. Она может быть использована как половая энергия. Тогда она создает новую жизнь, биологическую жизнь. Тогда она тоже вызывает движение, тоже создает энергию. Но это все биологическое. Если эта же самая энергия движется вверх, открывается канал кундалини. Первым открывается половой центр – Маладхара. Он может открыться либо к биологическому воспроизводству, либо к духовному рождению. В Муладхаре есть два отверстия – нижние и верхние Самый высокий центр в канале кундалини – Сахасрара, средняя точка которого – есть брахмаранхра. Это один из путей к самореализации. Возможно и другие пути, не использующие канал кундалини. Но они требуют больших усилий. Эти другие методы не связаны с кундалини. Тогда движение через этот канал не происходит. Таковы индийские методы. Раджа-йога, мантра-йога. И все многочисленные техники тантры. Есть христианские методы, удийские методы, дзенские методы, даосские методы. Они не направлены на пробуждение кундалини. В них этот канал не используется. Они используют другие каналы, каналы, не принадлежащие к эфирному телу. Можно использовать астральные каналы. В астральном теле, третьем теле, есть свой канал. В ментальном теле, четвертом теле, есть свой канал. В каждом из семи тел есть свой канал. Есть много методов йоги, не имеющих никакого отношения к кундалини. Кундалини как канал использует только хатха-йога. Но она наиболее научна и наименее трудна. Это более легкий, чем другие йоги, метод для постепенного пробуждения, шаг за шагом. Даже если канал кундалини не используется, иногда происходит внезапное пробуждение кундалини. Иногда происходит нечто, что выходит за пределы наших возможностей. Иногда происходит такое, о чем вы не можете помыслить. Тогда вы полностью потрясены. Для других каналов нужны другие приготовления. Тантрические или оккультные методы, не кундалини-йог. Под кундалини-йогой понимаются все те методы, которые имеют непосредственное отношение к кундалини. Их не надо путать со специфическими упражнениями йоги Пхаджана, называемыми кундалини-йога. Кундалини-йога только один из столь многих методов, но лучше заниматься только одним. Метод динамической медитации, используемой мной, связан с кундалини. Легче работать с кундалини, потому что вы работаете со вторым телом. Чем глубже вы идете к третьему или четвертому телу, тем труднее это становится. Второе тело ближайшее к вашему физическому телу. И на вашем физическом теле есть соответствующие ему точки, так что это легче. Если вы работаете с третьим телом, точки соответствия находятся на втором теле. Если вы работаете с четвертым, точки соответственно находятся на третьем. Тогда это не связано с физическим телом. Вы не можете чувствовать вообще ничего в физическом теле. А работая с кундалини, вы можете правильно чувствовать каждый шаг и знаете, где вы есть. Тогда вы более уверены. Для других методов вам придется изучать техники, помогающие чувствовать точки соответствия во втором или в третьем теле. Но на это нужно дополнительное время. Другие методы отрицают кундалини. Но это неправильно. Они отрицают ее, потому что не связаны с ней. Для кундалини нужна своя методология. Если вы занимаетесь методом дзен, вы не должны думать о кундалине. Но иногда, даже когда вы работаете другим методом, проявляется кундалини. Потому что семь тел проницает одно другое, они взаимосвязаны. Поэтому, когда вы работаете с астральным телом, третьим телом, может начать работать второе тело. В него может попасть искра от третьего. Обратное невозможно. Если вы работаете со вторым телом, в третьем теле зажигание не произойдет, потому что второе тело ниже, чем третье. Но работая с третьим, вы создаете энергию, которая может перейти ко второму без каких-либо усилий с вашей стороны. Энергия стекает в нижние области. Ваше второе тело ниже, чем третье, так что энергия, возникшая в третьем, может иногда перетечь во второе. Кундалини можно почувствовать, занимаясь другими методами, но те, кто учит методам, не связанным с кундалини, не позволят вам обращать на нее внимание. Если вы обращаете на нее внимание, к ней будет переходить все больше энергии. Будет нарушен весь метод, не связанный с кундалини. Они ничего не знают о кундалини, поэтому они не знают, как работать с ней. Учителя других методов будут совершенно отрицать кундалини. Они будут говорить «это чепуха этого воображения». Они скажут «это просто ваши проекции, не думайте об этом, не обращайте на это внимания». И если вы не обращаете на это внимание и продолжаете работать в третьем теле, мало мало кундалини остановится. Энергия больше не будет переходить ко второму телу. Так лучше. Так что если вы занимаетесь каким-либо методом, занимайтесь им полностью, целиком. Не пробуйте никакой другой метод. Даже не думайте ни о каком другом методе. Потому что он вам все спутает. А канал кундалини столь тонок и неведом, что путаница будет вредна. Мой метод динамической медитации направлен на кундалини. Даже если вы просто следите за своим дыханием, это полезно для кундалини. Потому что дыхание, сопровождающееся праной, связано с эфирным телом, вторым телом. Оно служит вашему физическому телу. Оно извлекается из вашего физического тела, вытягивается из него. Но ваше физическое тело только дверь. Прана связана с эфирным телом. Легкие совершают дыхание, но делают это для эфирного тела. Наше физическое тело, первое тело, работает на эфирное тело, второе тело. Точно так же эфирное тело работает для третьего тела, астрального, а астральное работает для ментального, четвертого тела. Ваше физическое тело есть дверь для второго тела. Второе тело настолько тонко, что оно не может быть связано с физическим миром прямо. Так что сначала ваше физическое тело превращает всякие материал в жизненные формы. Тогда они могут стать пищей для второго тела. Все, что воспринимается через чувства, превращается в жизненные формы. Тогда оно становится пищей для второго тела. Потом второе тело превращает их в еще более тонкие формы, и они становятся пищей для третьего тела. Это похоже вот на что. Вы не можете есть грязь, но в овощах элементы грязи трансформируются. Теперь их можно есть. Растительный мир превращает грязь в живые тонкие формы. Теперь вы можете принять их внутрь. Вы не можете есть траву. Корова делает это за вас. Она ест траву и превращает ее в молоко. Теперь это доступно вам. Вы можете пить молоко. Точно так же ваше первое тело вбирает в себя материю и превращает ее в жизненные формы. Тогда их принимает второе тело. Дыхание совершается легкими. Легкие – это машины, работающие для второго тела. Если умирает второе тело, легкие остаются в порядке, но дыхания нет. Дыхание исчезло. Второе тело – хозяин первого. И третье тело – хозяин второго. Каждое низшее тело – есть слуга высшего. Поэтому созерцание дыхания полезно для практики кундалини. Оно порождает энергию, оно сохраняет энергию и помогает жизненной силе идти вверх. Весь мой метод связан с кундалини. Поняв метод, вы можете делать с его помощью все что угодно. Тогда больше ничего не нужно. Последние чакры Сахасрары можно достигнуть любым методом. Сахасрара и Брахмаранхра – это название седьмой чакры в кундалине йоги. Если вы не будете работать с кундалини, если вы работаете с третьим телом, тогда вы также достигнете этой точки, но она не будет называться Брахмаранхра, и предыдущих шести чакр не будет. Вы прошли через другой проход, поэтому дорожные знаки будут другими, но конец будет тот же. Все семь тел связаны с седьмой чакрой, так что ее можно достичь отовсюду. Нельзя уделять внимание двум каналам, двум методам. Иначе возникает путаница, и внутренняя энергия будет направлена в два канала. Любой метод должен направить всю энергию в одном направлении. Это и делает мой метод динамической медитации и поэтому она начинается с 10 минут глубокого быстрого дыхания. Вопрос. Похоже ли чувство кундалини на движение змеи? Нет, не похоже. Человек, может быть, никогда и не видел змеи. Если пробуждается его кундалини, он не может представлять ее как змеиную силу. Это невозможно, потому что этот символ отсутствует. Тогда он будет чувствовать ее иначе. И это нужно понять. На Западе люди не могут понять кундалини как змеиную силу, потому что змеи – это нереальность их повседневной жизни. Она была таковой в Древней Индии. Змея была вашим соседом, ближайшим соседом. И она была одним из наиболее наделенных силой явлений, с наиболее красивыми движениями. Поэтому змея была изображена символом движения кундалини. Но в других местах змея не может быть символом. Это будет неестественно. Там не зная змей. Тогда вы не можете понять символ, не можете даже вообразить его. Есть символы. И они имеют значение для вашей личности. Но конкретный символ только тогда имеет значение, если он реален для вас, если он соответствует вашему умственному настрою. Вопрос. Является ли кундалини психическим феноменом? Когда вы спрашиваете «это психическое?», вы боитесь, что если это психическое, то оно нереально. У психики есть своя реальность. Психика означает свою область реальности, нематериальную. В уме реальность и материальность стали синонимами, но это неправильно. Реальность гораздо шире, чем материальность. Материальность – это лишь одно из измерений реальности. Даже сон имеет свою реальность. Он нематериален, это психическое, но не принимайте это за нереальное. Это просто другое измерение реальности. Даже у есть своя реальность. И есть области реальности, и степень реальности, и различные измерения реальности. Но в наших умах материальное стало единственной реальностью. Так что, когда мы говорим психическое, умственное, мы отвергаем эту вещь как нереальную. Я говорю, что Кундалини это символ. Это психическая, психическая реальность. Но символ это нечто такое, что вы предали ей. Он не присущий ей. Это психический феномен. Нечто поднимается в вас, поднимается с большой силой. Вы чувствуете это, но когда хотите этого выразить, возникает символ. Даже для того, чтобы понять это, вы пользуетесь символом. Вы пользуетесь символом не только для того, чтобы объяснить это другим. Вы сами не можете понять этого без символа. Когда мы говорим «поднимается», это тоже символ. Когда говорим «четыре», это тоже символ. Когда говорим «верх» и «низ», это тоже символы. В реальности нет ни верха, ни низа. В реальности есть экзистенциальные чувства, но нет никаких символов для понимания и выражения этих чувств. Поэтому, когда вы понимаете, возникает метафора. Вы говорите «это похоже на змею». Тогда это становится похожим на змею. Явление принимает форму вашего символа, становится похожим на ваше представление о ней. Вы отливаете его в определенную форму, иначе вы не можете его понять. Когда ваш ум воспринимает, что нечто начало раскрываться и расцветать, вам придется как-то представить себе то, что происходит. Как только возникает мысль, она вносит свою категорию. Тогда вы говорите «цветение», говорите «раскрытие», говорите «проникновение». Самую вещь можно понять через множество метафор. Метафора зависит от вас. Она зависит от вашего ума. Зависит от столь многого. Например, от вашего жизненного опыта. Возможно, что через 200-300 лет на Земле не будет змей потому что человек убьет все, что окажется враждебным ему. Тогда змея будет просто историческим словом, словом из книг. Она не будет реальностью. Она не есть реальность для большей части мира даже сейчас. Тогда сила будет утрачена, красота исчезнет. Символ станет мертвым, и вам придется представить кундалини по-новому. Она станет вздымающейся волной электричества. Электричество будет более действительным, более подходящим для умачем змея. Она может стать подобной бьющей вверх струе, струе, бьющей до луны. Скорость будет подходящей, это будет подобно струе. В действительности это нечто другое, но метафора принадлежит вам. Вы избрали ее благодаря вашему опыту. Потому она имеет смысл для вас. Благодаря тому, что йога развивалась в сельскохозяйственном обществе, в ней есть сельскохозяйственные символы. Цветок, змея и тому подобное. Но это только символы. Будда даже не говорил о кундалине, Но если бы ему пришлось, он не говорил бы о змеиной силе. Не говорил бы о ней Махавира. Они вышли из царских семей. Символы, имеющие значение для других людей, не имели значения для них. Они использовали другие символы. Будда и Махавира вышли из царских дворцов. Змея там не была реальностью. Но для крестьян она была в высшей степени реальностью. И она была опасной. Нужно было стеречь ее. Но для Будды и Махавира она совсем не была реальность. Будда не мог говорить о змеях. Он говорил о цветах. Он знал цветы. Знал их больше, чем кто-либо другой. Он видел много цветов, и только живые цветы. Его отец приказал дворцовым садовникам следить, чтобы Гаутама не видел ни одного умирающего цветка. Он должен был видеть только свежие цветы. И всю ночь садовники готовили сады для него. Утром, когда он выходил, нельзя было обнаружить ни одного мертвого листка. Только цветы, входящие в жизнь. Для него цветение было реальностью в большей степени, чем для нас. И когда он пришел к постижению, он говорил об этом, как о бесконечном процессе раскрытия и цветения. Реальность – это нечто другое, но метафора идет от пуды. Эти метафоры нереальны, но это не просто поэзия. Они соответствуют вашей природе. Вы принадлежите им, они принадлежат вам. Отрицание символов оказалось жестким и опасным. Вы отрицаете и отрицаете все, что не имеет материальной реальности. Ритуалы и символы берут реванш. Они опять приходят, они прорываются. Они есть в вашей одежде, в ваших храмах, в ваших делах. Символы возьмут реванш, они а вернутся. Их нельзя отвергнуть, потому что они принадлежат вашей природе. Человеческий ум не может думать относительными, чисто абстрактными понятиями. Он не способен. Реальность нельзя вообразить в понятии в чистой математике. Ее можно представить только в символах. Связь с символами лежит в основе человеческого характера. В самом деле только человеческий ум создает символы, животные не способны их создавать. Символ – это живая картина. Когда что-то происходит внутри, вы должны пользоваться внешними символами. Как только вы что-то почувствовали, символ приходит автоматически. А как только появился символ, сила приняла форму этого символа. Таким образом, кундалини становится подобной змеи. Она становится змеей. Вы будете чувствовать ее и видеть ее. И она будет даже более живой, чем живая змея. Вы почувствуете кундалини как змею, потому что вы не можете чувствовать абстракцию не можете. Мы создали идолов Бога, потому что не можем понять абстракцию. Бог становится бессмысленным, как абстракция. Он становится математическим. Мы знаем, что слово «бог» есть символ понятия, а не действительный Бог. Но нам приходится пользоваться им. И это парадокс. Когда вы знаете, что что-то не есть факт, но также не фикция, что это необходимость реальная, тогда вы должны преодолеть символ. Тогда вы должны выйти за его пределы и знать также и то, что за пределами. Но ум не может представить себе то, что за пределами. А ум – это единственный инструмент, который у вас есть. Через него к вам должно прийти любое понятие. Тогда вы чувствуете символ, он становится реальным. А для другого человека может стать реальным другой символ. Настолько же реальным, насколько ваш символ стал реальным для вас. Тогда возникает разногласие. Для каждого человека его символ подлинный, реальный. Но вы одержимы конкретной реальностью. И это должно быть реальным для нас, иначе это не может быть реальным. Мы можем сказать, этот магнитофон реален, потому что он реален для всех нас. Это объективная реальность. Но йога занимается субъективной реальностью. Субъективная реальность не настолько реальная, как объективная, но она реально по-своему. Одержимость объективным должна исчезнуть. Субъективная реальность столь же объективна, как и объективная реальность. Но как только вы познали ее, вы придаете ей свой аромат. Вы даете ей свое имя. Даете ей свою метафору. И этот способ восприятия ее неизбежно будет индивидуальным. Даже если кто-то переживает то же, что и вы, он расскажет это иначе. Даже две змеи будут различны, потому что метафоры исходят от двух разных людей. Так что эти метафоры, то есть это чувство кундалини похоже на движение змеи, просто символы. Но они соответствуют реальности. Дыхание одно и то же, тонкое движение, подобное змее. Но оно есть. Силы есть. Золотой образ есть. И все это соответствует символу змеи. Так что если этот символ подходит вам, все нормально. Но он может вам не подойти. Поэтому не говорите никому, что то, что произошло с вами, обязательно случится с ним. Никогда никому не говорите. Это может быть так, а может быть иначе. Символ подходит вам, он может не подойти ему. Если вы это понимаете, нет причин для разногласий. Различия появились из-за символов. Мухаммед не может понять символ Будды, это невозможно. Их окружения были столь различны. Даже слово «Бог» может стать бременем, если оно воспринимается не как символ, соответствующий вашей индивидуальности. Например, Мухаммед не мог понять Бога как сострадание. Сострадание не существовало нигде в его окружении. Все было так ужасно, так опасно, что Бога нужно было понимать иначе. Набеги из страны в страну, убийства. Люди в окружении Мухаммеда не могли представить себе Бога, который не был бы жестоким. Нежестокий Бог, сострадающий Бог, был бы нереальным для них, потому что это понятие не соответствовало бы их реальности. Для индуса Бог виден через окружение. Природа прекрасна, земля плодородна, народ глубоко укоренен в земле. Все течет и течет в определенном направлении, и движение очень медленное, так же, как и течение ганга. Оно не ужасно и не опасно. Поэтому индуистский бог обязательно будет Кришной, танцующим и играющим на своей флейте. Этот образ возник из окружения и из национального ума с его опытом. Все, что объективно, обязательно будет переведено в символы. Но какое имя и какой бы символ ни сопоставили ему, они нереальны. Они реальны для нас. Так что нужно защищать свой символ, но нельзя насильно навязывать свой символ другим. Нужно говорить, даже если все другие против этого символа, он соответствует мне. Он появился у меня естественно и спонтанно. Так пришел ко мне Бог. Я не знаю, как он приходит к другим. Поэтому существовало много способов указать на это. Тысячи и тысячи способов. Но когда я говорю, что это субъективное, психическое, я не имею в виду, что это только слова. Это не только слова. Для вас это реальность. Оно пришло к вам так и не может прийти иначе. Если мы не путаем материальность с реальностью и не смешиваем объективность с реальностью, тогда все становится ясно. Но если вы путаете их, тогда понять будет труднее.